такой склонности быть одной я говорю сейчас про отношения если человек способен понимать других людей быть в отношениях больше радоваться отношениям тогда нет причины для одиночества но если человек склонен быть один ему тяжело в отношениях быть он склонен как бы к тому чтобы счастье искать наедине с собой тогда нет гармонии вот проанализируйте себя. Вам хочется в отношениях счастье искать или быть наедине с собой? С собой ну вот видите, вот от это и есть вот эта плохая судьба семейная. Так вы ее победите с помощью правильного поведения. учитесь счастье искать в отношениях, а не наедине с собой. Есть очень много женщин, которые вообще не хотят на самом деле замуж, потому что им так хорошо. Они думают, я хочу замуж, я хочу. Но как только появляется человек, она смотрит на него, думает, Бог ты мой. Сколько трудностей, а? Неотесанный, как чурбан, ну как же с ним жить? Вот, и все, и она как бы страдает, думает, не, не, за этого точно не пойдут. Она хочет себе ангела с неба какого-то, чтобы он прилетел такой нахрюдышек, хороший. хороший. Таких не бывает, все мужики одинаковые примерно. Ну, не отесанный с этой стороны или не отесанный с той. Ну как бы. Просто вопрос, с какой стороны не отесанный, с какой вам удобнее. А чтобы прям такой весь на крылышках, таких не бывает. Поэтому приходится трудиться, в отношениях трудиться. Тяжело женщине. Воспитывать надо мужчину, объяснять ему, как правильно себя вести. Мужчина не понимает у него. Сила в развитии, он как личность развивается, ему вперед надо. То есть, а в отношениях он не понимает ничего. Ну, смотря как вы будете воспитывать. Если, если вы воспитываете так, что он хочет сбежать, тогда, конечно, любой захочет сбежать. Воспитывать надо нежно, по-доброму, много раз одно и то же говорит мужчине. Рассчитывать на длинную дистанцию. Ну, допустим, носки в разных комнатах. Рассчитывайте на длинную дистанцию. Повторяйте ему много раз, носочки вот здесь лежать должны. Вот. Постепенно он привыкнет к этому и поймет. И когда он носок будет снимать и по дороге идти воды попить, как бы ему некогда же, он снимает носок. В одну комнату один носок положил, а он же сам не снимает носок, а идет попить воды. Поэтому второй носок попадает в другую комнату уже автоматически. Вот, поэтому он же занят, мне когда о носках думать. У него глобальные вещи в голове. Вот, и в это время у него голос такой звучит в голове. А носочки в, одной, в одном месте должны лежать. И он этот носок не бросает в ту комнату, а с собой несет уже. И по дороге кладет туда, куда надо. Так прививается мужчине аккуратность. Через длительный процесс повторения. Женщина, поднимите руку. Кто уже усвоил это правило, знает, что так работает. Легче стало жить, да? Супер. Видите, как здорово. Да? Можно еще? Ага. Надо взять мужа, обнять, подойти к нему, обнять и сказать, слушай, мне так тяжело тебе позволить воспитывать сына. Помоги мне. Он скажет, ну ладно, не волнуйся, ну позволишь со временем И все, и вам будет легче. Знаете, как бы... Мало ли, что там считается. Женщина привязана к сыну, мужчина к дочери. Кто как считает, здесь уже непонятно. Мужчина должен воспитывать сына. Но для этого многие факторы должны быть. То есть ему надо, они, им надо друг друга принять со временем, это годы уйдут на это. Да? Ну, вы сильно привязаны к сыну, значит. Сильно привязаны, вы зависите от него. Это плохо. Надо стараться отвязываться, дать свободу ребенку, иначе он будет безвольным. Когда мать сильно к ребенку привязана, его расслабляет женская энергия мальчика. И он ничего делать не хочет, как зомби ходит. Надо отвязаться от него, дать ему свободу, дать возможность жить. Присосались к нему, не даете ему жить. Найдите себе другое развлечение. Возьмите кошечку какую-нибудь, не привяжитесь. Женщине надо кого-то мучить любовью. Ну так, это я шучу так. Я не против женской любви. Просто надо как-то вот так думать об этом, как ребенку же надо жить, развиваться и расстраиваться. Ладно, у нас все собрались, и рад всех видеть. Видите, необычное такое начало, человек заходит на лекцию, какие-то идут ответ на вопросы. Вот. Ну, разные бывают форматы, у нас такой формат. Необычные вещи происходят, шарики с неба падают. Спасибо. Я хочу сейчас еще несколько слов сказать о формате, о том, что мы здесь будем делать. Это необычное мероприятие со всех точек зрения, потому что а, ну, сама идея нравственного воспитания или развития личности, она обычно имеет а, внутриконфессиональную природу. Человек должен сначала принять веру какую-то, а потом у него уже начинается нравственное развитие. Но с точки зрения логики это абсурд, потому что принятие веры является уже очень высоким уровнем развития личности. То есть человек, чтобы принять какую-то веру, он должен уже быть нравственно развитым. Поэтому в древней культуре вот эти отношения внутри семьи а, и так далее, все вот эти вопросы, которые мы с вами будем разбирать, они имели не внутриконфессиональную, а межконфессиональную природу. Это означает, что люди разных традиций духовных могли приходить на такие мероприятия, и они изучали эту тему, пытаясь понять, как правильно жить друг с другом. Эти вопросы везде одинаковые, то есть во всех духовных традициях «не убивай», «возлюби ближнего» там и так далее. Везде одно и то же. Все, я Поверьте мне, я изучал разные священные писания, везде одна и та же информация об этом. Я опираюсь на Веды, так как я их изучал много лет, поэтому не обессудьте, если у вас другое какое-то священное писание. Я уверен, что ни, никаким образом ваше религиозное чувство, внутреннее ваше чувство, ни, я никак не оскорблю. Больше того, я очень сильно хотел бы, чтобы вы оставались в своей вере, то есть двигались своим путем в жизни, ни в коем случае у меня нет попыток никаких менять ваш путь. Я хочу, чтобы вы развивались просто. Моя цель, чтобы вы были счастливыми, развитыми во всех отношениях с людьми. Это первое, что я хотел сказать. Второе. На этих беседах будет определенный формат. Этот формат взят с деревней культуры. То есть человек может что-то усвоить глубоко, только если он чувствует энергию любви. Энергия любви в словах трудно выражаема, поэтому у нас будут звучать песни. Обычно эти песни нашей культуры, советской, русской культуры, вот, они будут помогать мне раскрывать тему. Если, допустим, я что-то говорю, и песня входит в контакт с темой, я или сам напою, вот, или включу, напоет тот, тот, кто это делает, может, лучше, чем я образом мы будем общаться вот так во время общения могут быть неожиданные перерывы на ответы на вопросы то есть будет беседа и в это время тоже не удивляйтесь потому что ну, я немножко определенную практику веду отношений с человеком что я смело говорю о нем больше чем обычно считают что можно говорить Причина, почему я так себя веду, заключается в том, что я изучаю психику человека очень глубоко. То есть у меня есть методики, основанные на работе с психикой, даже лечебные. Вот. Поэтому не удивляйтесь, если я, допустим, человеку какую-то информацию о нем буду говорить, вот. и при этом никаких тест тестовых там, практик не было, просто я сразу сходу там, говорю. Вы можете оспаривать. Например, если я говорю, что это вот не так, вы смело говорите, что это не так. Я могу ошибаться, конечно, вот. но в целом обычно все видно легко в отношениях с человеком. Если вы видите, что все правильно, значит продолжаем беседу. Если не видите, что что-то не так, сразу мне скажите, что это не так. И я буду смотреть, в чем дело, почему я не так воспринял вас и так далее. То есть ну, у нас вот такой стиль будет беседы, чтобы мы быстро, быстрее понимали друг друга, я буду идти вперед. Как в шахматах, есть такое, пожертвовать пешку ради того, что победить. Ну, то есть я буду пытаться двигаться быстрее, проницательнее воспринимать человека. Не воспринимайте это чем-то особенным. Как некоторые говорят, Олег Геннадьевич, ясновидящий. Ну, видите, у меня очки, я не так ясно вижу. Но... У меня с минус три с половиной. Ну, то есть это шутка, но вообще в целом, как бы, поймите, что работа с психикой развивает чувствительность в этом направлении. Если человек играет на пианино, и он чувствует там четверть ноты там, или так далее, то это тоже самое, что и в отношениях с человеком. Ну, то есть просто чувствовать человека – это вопрос практики, и здесь нет ничего особенного. Не надо здесь это воспринимать как что-то такое сверхъестественное, как некоторые люди сейчас очень популярно делать так в отношениях с людьми, чтобы люди начали считать тебя сверхъестественным человеком, само это восприятие человека является вредным для сознания человека. Все люди одинаковые примерно, у нас ну, никто не сверхъестественный, то есть мы все рождены матерью и все помрем в положенный срок, если человек сверхъестественный, ну победи смерть тогда, пытайся не умирать, все умирают. Все рождаются, то есть примерно все в одинаковых условиях живем, есть своя судьба у каждого человека. Поэтому мне не нравится, когда там идут какие-то вот эти вот моменты, попытки неправильного восприятия. Моя цель просто подать подача знания. Вот, и в этом суть того мероприятия, которое... Я буду проводить. У меня есть несколько целей. Первая цель – это дать практическое знание о том, как, как жить в данном случае в личной жизнью, в семье. Вторая цель – принести вам отдых, счастье, чтобы вы отдыхали на лекции, были счастливы. Третья цель – это развитие, в том числе и нравственное развитие человека. Поэтому в конце беседы у нас будут, будет небольшой тренинг. Мы будем повторять. Я желаю всем счастья. Вчера был спектакль, у меня есть артисты, которые помогают мне раскрывать глубже темы по семейным отношениям. И у вас тоже такой спектакль будет через три дня на четвертый. Вот. И пришел человек, который только на спектакль пришел. И он попал на настрой, вот этот, на будущее 2017 год. И мы сидели, повторяли «я желаю всем счастья». И когда я сел рядом с ним на первом ряду, он сказал «что вы там делали?», «я желаю всем счастья». Че вы одно и то же? Повторяли, повторяли, я устал уже это слушать. Вот. Я говорю, надо было повторять, чтобы усталости не было. повторять немножко. Вот. Это нужно для того, чтобы понять, как развиваться. Потому что есть разные способы самосовершенствования. Например, некоторые практикуют медитацию. Когда человек садится, он что-то внутри себя созерцает, успокаивается. Один из способов совершенствования является повторение настроек. Этот способ является самым сильным с точки зрения развития Личности. Самым сильным. Потому что, ну, вы узнаете чуть попозже, он развивает разум. Сильнее всего развивает разум. И поэтому во всех духовных традициях люди повторяют молитву. И как это делать правильно, как начать, мы об этом будем тоже говорить на каждой лекции, потому что нужны какие-то способы когда у тебя депрессия, тебе плохо, от тебя ушел близкий человек, нужно как-то себя восстанавливать, и мы будем какие-то правила основные описывать. При этом вы должны четко понимать, что повторять "Я желаю всем счастья" не надо, надо повторять дома повторять свою молитву, своей вере, ничего не меняя, просто вот эти правила помогут как бы. Если у вас нет веры, но ну повторять "Я желаю всем счастья" тоже будет помогать. Это нормально. Итак. Начинаем нашу беседу. Я все рассказал, как будет протекать наша беседа, чтобы не было неожиданностей. Так я опираюсь на древневедическое знание. Эта опора нужна для того, чтобы раскрывать глубже природу психики человека. В каждой традиции, в каждом священном писании есть свои преимущества. Вот мне понравилось для сведа тем, что там очень глубоко описывается строение психики человека. Там буквально описываются тысячи каналов психических. Я не буду как бы, на это сейчас тратить время ваше. Я буду говорить просто о какие-то практические вещи, которые понадобятся. Так психика человека состоит из трех основных составляющих. И эти три составляющие надо очень хорошо понимать, чтобы понимать, как себя вести в отношении. Потому что отношения происходят между... Двумя психиками человека, между двумя характерами. Первая структура, которую следует понять, называется чувством собственного достоинства. Или его также называют бескорыстием и эгоизмом. Это все одно и то же. Чувство собственного достоинства, бескорыстие и эгоизм — это одна и та же структура. Вот На санскрите она называется «аханкар» или «чувство собственного достоинства» или «эгоизм человека». Вот эта структура психическая, она предназначена для того, чтобы выжить в этом мире. То есть человек для того, чтобы ему жить, ему нужно дыхать, дышать. Чувство собственного достоинства или эгоизм человека заставляет дышать. Желание жить, также можно это назвать. То есть это все одно и то же. То есть человек хочет жить, ему нужно кушать. Когда его щипают, ему больно. Боль это тоже исходит. Это тоже составляющая эгоизма человека. И, угоизма, и угоизма человека, или чувство собственного достоинства, есть два типа действовать. Всего два типа действовать. Первый тип диктуется страхом. Страхом. Когда человеку страшно, то он направляет чувство собственного достоинства на себя. Вот, допустим, я читаю лекцию, и вдруг по какой-то причине мне стало трудно дышать. Я буду продолжать читать лекцию или нет? Нет, я закончу читать лекцию, буду сидеть, дышать, потому что это крайне необходимо. Мертвые не могут читать лекции. <свят> Человек, если не дышит, значит все. Вот, поэтому, то есть, если говорить о эгоизме, как мне говорят, ты эгоист. Некоторые говорят, ты эгоист. Но это значит, что чувство собственного достоинства направлено на самосохранение. Понимаете? Причина такой направленности может быть правильной, а может быть нет. Допустим, если человек сильно болен, допустим, у человека слабость. Муж говорит жене, иди, давай, убирайся, хватит валяться. Она идет убираться и чувствует ей тяжело. Вот, начинает опять отдыхать. Он начинает заставлять ее трудиться дома. Но она ему говорит, я не могу, прости, мне что-то плохо. Потом оказывается, что у нее тяжелое заболевание. И он только тогда начинает понимать, почему он так себя ведет. Ну, то есть не обязательно а, человек плохо себя ведет, потому что он эгоист. Есть другие причины, которые могут стать причиной такого поведения. Или, допустим, человек не может вступать в близкие отношения, он говорит, не очень тяжело сейчас, мне нужен отдых от отношений. Человек говорит, ты не любишь меня. Допустим, не факт. Если тяжело, то значит тяжело, нужен отдых, и надо это учиться понимать. То есть, другими словами, эгоизм не означает всегда то, что мне не нравится. Если мне в человеке что-то не нравится, это не значит, что он не обязательно, что он эгоист, просто бывает вынужденная ситуации. Допустим, часто у женщин вынуждены ситуации им в отношениях является психическая усталость. Женщине часто нужно побыть одной для того, чтобы психически восстановиться, потому что она в отношениях всегда их поддерживает. Женская природа работает так, что она поддержит отношения, дает, дает энергию в отношениях, пытается счастливыми сделать всех близких. Но когда у нее нет энергии, она сидит, и муж подходит, говорит, в чем дело? Она говорит, я устал. Он говорит, ну что тебе не хватает в жизни? Что ты устал? Что тебе не хватает? Она говорит, я тебя что трогаю? Я просто устал. Но она не знает, что женская именно энергия поддерживает счастье в доме. Именно женская энергия поддерживает счастье в доме. Даже тараканы волнуются, когда женщина устала. Не то, что муж. Что все питаются этой энергией в доме, когда женщина устала, все печалятся. Поэтому муж ходит кругами, когда она сидит одна. Его тоже можно понять. Надо ему объяснить «не волнуйся, я отдохну». И опять ты будешь счастлив. И так далее. Ну то есть, видите, чувство собственного достоинства человека направляет его действия то в одну сторону, то в другую. И это всегда бывает абсолютно непредсказуемо. Все зависит от того, от потребности внутреннего человека. Есть два, две составляющие активности. Одна составляющая активности ⁇ это страх, заставляет человека зациклиться на себе. Другая составляющая активности, чувство собственного достоинства — это знание или бесстрашие. Знание дает человеку бесстрашие. Когда человек наполняет свою жизнь знанием, то он начинает действовать вопреки определенной схеме, которая диктует страх. Например, животные всегда действуют по одной схеме. Если животное испытывает голод, что оно делает? Ищет пищу. Может ли оно добровольно, животное добровольно поститься? Оно понятно, что оно постится, потому что нечего есть. Вот. Но это не значит, что животное постится для того, чтобы вылечить себя там и так далее. Оно бывает не может есть, и поэтому постится и вылечивается. Но надо понять, что логика... Бескорыстие или знание, основанное на знании животному не присуще. Только человек может поститься, ограничиваться от пищи целью, развиться как личность, или вылечиться, или еще к какой-то целью. Человек может делать что-то для другого человека, абсолютно забыв про себя, не думая о себе, логики нет в этом никакой. Но счастье есть. Таким образом, смотрите, пока человек действует в рамках страха, жизнь, направленная на самосохранение, всегда вызывает напряжение у всех окружающих людей. Правило номер один — как действует чувство собственного достоинства. Если мы занимаемся тем, что себя спасаем, это хорошо для меня, но тяжело для всех остальных, потому что обмен энергией от этого страдает. С другой стороны, если я действую на благо всех людей и действую качественно, правильно, не ущемляя себя, то тогда в этом случае все счастливы. Бывает, что человек действует на благо других, но при этом себя ущемляет. Допустим, девушка приготовила мужу покушать, но при этом она делала это с целью получить благодарность от него. За ее труд. Ну, то есть цель не накормить мужа, а получить благодарность. Ну и муж, естественно, что он делает? Он голодный, он ест, ему надо есть. В это время он способен к бескорыстному поступку или нет? Ну, маловероятно. Если он знает, у него есть знание, что жена обидится, если этого не сделать. Тогда он будет где-то делать. Но если человек ест, он склонен как бы кушать, в это время. У него эгоизм работает на потребление и на отдачу. Ну, то есть, есть два варианта. Первый вариант, он может вообще забыть, подблагодарить, У него благодарность будет в сердце. Он ее безмолвно даст, как бы, своей улыбкой. Этого недостаточно женщине никогда. Ей нужно конкретно сказать, что мне очень вкусно, очень понравилось. Ей надо сказать, иначе она будет думать, что это он пошел. Поел и пошел. Видите, знание дает возможность человеку стать бескорыстным. Сначала бескорыстие человек делает бескорыстные поступки из чувства долга. Он знает, что так лучше, поэтому он так делает. Счастье особо он от этих поступков не испытывает. Но потом, когда он уже знает еще больше, у него реализованное знание, он знает, что такой поступок по-любому приведет к счастье, поэтому он радуется поступку и при этом ждет. Ну, например, прыгать в проруб это абсолютно не мероприятие. Ну, то есть нет никакого счастья в проруби. Счастье наступает после. Сам процесс пребывания в проруби не вызывает счастья, поверьте мне. Там тяжело, там все дело сковывает. Вот так вот. Но когда оттуда выпрыгиваешь, что наступает счастье. Организм активизируется, жар во всем теле, счастье, радость. И человек ради вот того, чтобы испытать это, позже он смело прыгает в прорубь, если он уже это знает. Он много раз это делал, у него уже реализованный опыт. Итак, когда человек много раз делал какой-то поступок определенный, у него уже есть знание, что потом будет счастье обязательно, то такой поступок может стать бескорыстным. Ну, человек просто уверен, что потом все будет хорошо, поэтому ничего не ждет сейчас замен. Таким образом, два вот этих типа работы эгоизма человека являются основой для отношений. Когда эгоизм в отношениях направлен на себя, отношения всегда натянутые, тяжелые и несчастные, в конечном счете. Когда эгоизм в отношениях направлен на близкого человека, тогда они постепенно становятся счастливее в отношениях. Причем есть еще очень важный момент, что в отношениях также эгоизм бывает разной силы. У одного человека чувство собственного достоинства слабее, становится в отношениях, а у другого сильнее, оно крепнет. Это зависит от того, кто кого кормит энергией любви. Тот человек, который отдает любовь, у него крепнет энергия, эгоизм становится крепким, такой сильным. А тот, кто берет энергию любви, он слабеет, как ни странно. Но мы об этом будем говорить позже, эта тема сложная, поэтому сейчас просто я вам говорю, что бывает так, что вы не можете сказать, ну как бы воспитывать близкого человека, у вас нет сил ему сказать строго что-то, потому что у него очень твердый эгоизм сильный, а у вас очень слабый, так получилось в отношении. Вот. И надо выровнять ну, как бы, чувство собственного достоинства должно быть одинаковым в отношениях, иначе не будет гармонии. Это очень важный момент, но это сложная тема. мы сейчас просто термины пытаемся понять, что такое чувство собственного достоинства есть у каждого человека, не оно его не может не быть. это часть нашей психики и она очень существенная часть. Еще также следует отметить, что в этой ну, чувстве собственного достоинства есть еще, один важный момент, который надо очень глубоко понимать. Чувство собственного достоинства, оно имеет дело с энергией любви. Вот, допустим, когда парень видит, девушка красивая, это значит, что ее чувство собственного достоинства очень достаточно большую силу имеет, что она его привлекла. Понимаете? И это дает основание для того, чтобы любить человека. Если чувство собственного достоинства стало слабым, то любить человека не за что. Любить можно только достойного человека, другими словами. Вот теперь представьте себе, девушка думает, что-то я дав давно одна, так плохо. Вот и так далее. Выйдет она замуж или нет? В это время чувство собственно, достоинства становится слабым, она никому не нужна, никто на нее не смотрит, потому что, ну а если и смотрит, то это меня вообще не устраивает. Вот, то есть ей надо стать сильной, радостной внутри себя, чтобы привлечь кого-то к себе, нужно стать сильной. Чтобы стать сильной, нужно забыть о том, что надо замуж. Видите, тут интересная такая философия получается. Но мы потом попозже об этом поговорим. Сейчас надо понять, что есть такое понятие, как привязанность. Смотрите, можно отдавать куда-то свою энергию, а можно ждать оттуда энергию. Отдавать. Отдавать. И ждать. Когда человек ждет откуда-то силы, это называется привязанность или зависимость. Когда человек отдает кому-то силы, то он не может быть зависим, потому что он сам является источником энергии. Допустим, розетка, если есть, то если я туда вставляю ну, провод для того, чтобы получить электричество, я зависим от этой розетки. Но розетка от меня независима, вставлю я туда или не вставлю, ей от этого хуже не становится. Правда? Но если нет розетки нигде, то у меня нет электричества, все, то есть нет источника питания. Поэтому очень важно понять разницу. Допустим, мать сильно переживает о сыне, она бегает, бегает за ним, говорит, сынок, ну ты что, постоянно, вот это не надо, вот то не надо, ну давай, пожалуйста, старайся. Он говорит, мама, я так устал уже. Может быть, ты меня оставишь в покое? Теперь, как вы думаете, кто от кого зависит? Мама от сына. Это значит, что ее чувство собственного достоинства в отношениях падает, теряет силу, а его укрепляется. Это значит, что она не сможет скоро вообще его воспитывать, потому что он станет сильнее ее в отношениях. Другими словами, она, испы... она получает счастье от него в отношениях от своего сына, получает, получает. И женщина всегда испытывает счастье не от своей жизни, а от жизни тех, кого она любит. Поэтому она и хочет, чтобы он жил правильно, чтобы больше счастья было. Это все логично. Но если она зависит полностью от этого чувства, то тогда мало того, что он не будет счастлив, он еще и потеряет отношения с ней. Он не будет, у него будет протест, потому что она делает его рабом своих желаний. Она говорит, живи, как я хочу. Он не может. Это его жизнь. Попробуйте жить, как кто-то хочет. Не так-то просто, правда ведь? Все хотят жить, как они сами хотят. Ну так, я вам просто привел пример, что такое привязанность или зависимость от другого человека. Допустим, кто-то меня бросает, близкий человек меня бросает, и я впадаю в длительный стресс на несколько лет. Причина этого стресса что? Зависимость. То есть я... Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я... Хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Чувствуете, да, о чем речь? Зависимость, привязанность. Но если я служу человеку, отдаю ему что-то всю жизнь, и он меня бросает, у меня возникнет такое чувство? К сожалению, будет утрата, но стресс, когда человеку плохо, он не может жить. Не может спать даже, у нее не хватает сил. Это значит, что он стал зависим. Зависимость, смотрите, зависимость, давайте вводим термин. Зависимость это неправильное использование энергии любви. Если я не отдаю энергии любви, а только ее беру, то это называется зависимость. И она рождает страдания. Теперь еще возьм, приведем один пример интересный. Оказывается, это сильное желание любить, то есть быть любимым, сильное желание быть любимым, разрушает саму любовь. Когда у человека очень сильное желание быть любимым, он перетягивает на себя энергию любви, и тот человек, который его тоже любит, перестает любить. Поэтому тот, кто сильно привязывается к другому человеку, его обычно бросает. Вот отсюда возникает несчастная любовь. Не успеешь уйти, я бегу за Тобою, чтоб во сне не растаял твой след голубой. Вот такая любовь, вот такая беда, и когда тебя нет, ты со мной, ты со мною всегда. Понимаете? Зависимость такая сильная.